Всем привет, дорогие подписчики, с вами канал CryptoGain, пару недель меня не было, вот сейчас решил записать еще одно видео с очередным классным проектом, называется у нас проект Green Pain Coin. сейчас расскажу вкратце, что это у нас за проект, что можно с него получить, как все работает и давайте, наверное, приступим. Что это у нас вообще такое? Это будет способ оплаты, как мы видим, идет заголовок, на выделенный, иного поколения. То есть у нас будет система, большая платежная система для обслуживания именно в цифровом формате. То есть это, наверное, сейчас все к этому и стремится. У нас все уже потихоньку, вся индустрия вообще покупок, услуг, которые да, предоставляют... Все люди, да, которые занимаются чем-то, они все, все свои работы представляют в интернете, все свои услуги непосредственно. То есть, это будет платформа, одна из платформ, где они будут выкладывать свои предложения, а, а вы сможете покупать их, да, то есть находить, грубо говоря, людей, которые воспользуются вашими услугами. Ну, все очень довольно-таки просто поподробнее, подробнее можно миллион примеров в принципе привести, что это я даже не знаю, то есть вы какую-то услугу там, вы программист, какую-то услугу предлагаете, вы размещаете на платформе свое предложение, человек, который, которому нужна эта услуга, он ее покупает и плюс в том, что он может ее покупать, если вы взаимосвязываете с ним проектом, за монеты, которые у нас предоставляет Green Pay Coin И эти монеты у нас, естественно, достаются стандартными способами двумя, это либо мастернода, либо постмайнинг. Все очень просто, работает все накопительно и, соответственно, если у нас, скажу проще, если этот проект реально будет дальше работать, только не хотят, как они показывают в своей дорожной карте, это очень выгодно. Вы можете, условно, купив мастерноду, покупать, да, то есть с мастерноду у нас идет какой-то дивиденд, мы получаем... Коины данного проекта. За эти коины покупаем услуги, которые у нас представлены на этой платформе. Я думаю, все просто, очень понятно, очень интересно, очень выгодно. Смотрим, что это. Криптовалюта разработана для использования, для использования маркетинга цифровых услуг. Мгновенно приобретает ваши продукты с нашей валютой. Вот видите, она ориентирована то есть на постмайнинг, на мастерноду. В принципе, идея очень классная. Классный сайт, классная команда, молодая. Они немножко поздно в эту систему вливаются, немножко раньше, думаю, выстрелила бы прям сразу. Но почему нет? Это очень интересно. Как мы видим, оплата у нас любой услуги, да, что бы мы не хотели. Все можно делать элементарно с смартфона. Да? То есть вы, нарубая клиент данного проекта, у вас есть монеты, вы все покупаете через простое приложение. Не знаю, класс. Наверное, многие сейчас переходят. У нас миллион есть платформ, чтобы именно связанная с криптой. Их очень мало, очень мало, скажем так, действующих и которые работоспособны, на которых есть э, очень много людей, вообще ресурсы очень маленькие. Здесь, я думаю, все будет круто. Они очень долго готовят проект. Эм, уже у нас, в принципе, заканчивается как раз предподготовка. Сейчас как раз идет пресейл, он скоро закончится и вступит в работу. Поэтому заранее сразу показываю, что вы были в курсе, что это, как и у нас в отличные бонусы для тех, кто вообще входит в данный проект в будущем. Так что инвестировать можно вообще смело. И смотрим, вот у нас дорожная карта, да, то есть идет февраль, прошел, начало проекта, разработка идеи, идею я вам уже озвучил, она в принципе классная. Мне лично нравится, если так подумать, глобальное, то проценты, я думаю, может получиться, если получится, это будет прям как продуктивно. Так, естественно, на блокчейн, на блокчейн технологии ставят непосредственно сам проект, саму платформу, кошельки, они делают розыгрыши, делают баунти награды, то есть для перевода, потому что естественно, все это будет на международном уровне, создание команды, набирают команду, не знаю, как сейчас, можете спросить, может быть, кому-то интересно. Так, делают соцсети, видите, маркетинговая команда в разработку белой бумаги, наверное, уже есть, не посмотрел. И, то есть, статистику мастер-ноды скоро будет представлены на туповых сайтах. Вы можете посмотреть о проекте «Стоимость монеты», как только она выйдет и так далее. Это будет в следующем месяце. Смотрим биржи, они хотят залиститься сразу же. Опять же, проект вкладывает, ребята вкладывают свои финансы, уверены в своих, в принципе, идей то есть правильно. Они у нас хотят залезть на CryptoBright, на CRX, CoinExchange, на будет новые идеи, то есть для дизайна страницы, эм, структура, разработка платформы. Ну да, я думаю, сто процентов будет что-то меняться. Просто я саму, саму платформу такого еще не видел. Даже я примерно представляю, как это выглядит, что это. ну Посмотрим, как они это все реализуют воплотят это все очень даже интересно я прямо сейчас бы посмотрел бы сделал бы обзор но к сожалению прям сейчас -то не могу сделать я думаю позже и вот предлагают у нас партнер партнерство с другими проектами то есть с другого проекта может перейти да и воспользоваться услугами именно greenplay так дальше у нас идет кошельки будут для android iOS то есть все это будет подвязано также мобильные кошельки я дальше покажу и июнь ну, тоже далеко смотрю вперед хотя до не осталось разработки платформ по цифровых сервисов ассоциации на платформе то есть как непосредственно будет распределяться стоимость эквивалент самой монеты за услуги то есть ну понятно вообще какие сервисы будут представлены стоимость на самом деле не все так просто но я думаю разберутся команда толковая как я понял и здесь уже бета-платформа у нас будет в июле так, смотрим. Запуск разработают подшипка на платформе, обновление дорожной карты. Э, ну да, они, естественно, продлят и покажут, что будет в будущем. Так, э, союз цифровых услуг. Ну, прикольно, мы видим, да, Netflix, Amazon, Starbucks, то есть э, сможете данная валюта расплачиваться за услуги э, данных вот компаний, такие довольно -таки большие Там условно вы хотите подписку какую Netflix. Вы можете она, если эта услуга у нас представлена на данной платформе, которая здесь будет. Вы валютой данной, на GreenPay, можете расплатиться вот, за услуги данных компаний. Ну, я считаю, это очень круто, очень глобально такие большие. Компании, которые, я не знаю, знают все и пользуются ими по 20 раз в день, покупают все через них. Ну, прикиньте, вы купили мастерноду, получили с нее награду, и не нужно тратить свои финансы свои-то деньги, да, там оплачивать картой, либо еще что-нибудь, вы просто оплачиваете уже свои награды с условно. А, я агитирую здесь однозначно только за мастерноду. Есть отличное предложение в плане того, чтобы купить пакеты именно для постмайнинга. Три пакета бронзовый, серебро и золото. А, цены отличные, но награда за постмайнинг не такая высокая. То есть а, здесь идет 80 на 20 распределение у нас за блок и однозначно мастернода процентов цена в принципе с нынешним курсом довольно таки доступная не маленькая небольшая ну, как раз золотая середина ну как по мне лично смотрим платформа вот цифровых услуг маленькая картинка у нас есть примерно как это все выглядит а, так на основе дорожной карты мы точно разработки платформы рынки где можете продавать цифровые услуги а ну они Естественно, они найдут цифровые услуги, они сразу показывают, что это будет Amazon, Starbucks и Netflix, но далее, так как они заявили о том, что они ищут партнеров, я думаю, услуги абсолютно любые здесь можно будет найти, а, естественно, они будут расширяться, без этого просто никак. Но если здесь будет представлено вот то, о чем они говорят, данные проекты, это будет очень круто, потому что, наверное, они самые хитовые, которые пользуются больше всего спросом, даже и, говоря, пользуются 100%. Каждый второй человек вообще в мире этим пользуется. Так, ну мы смотрим сервис, может быть, продан приобретен, разработан нашей командой в течение времени. Также можете планки на вознаграждение при использовании нашей валютной платформы. Вы продаете услуги, можете получить скидку на специальный курс, что планируете уразникать благословно интегрированного портфель на платформе, который может делать, ваш баланс находится в кошельке. Немного некорректно переводит, но видите, они то есть предлагают и любому абсолютно пользователю. Также здесь зарегистрироваться и пользоваться, интегрировать у нас платформы, предлагать свои услуги через них. Довольно-таки неплохо, почему бы и нет. Смотрим, у нас кошельки есть, естественно, для ПК, для рабочего стола, есть мобильный кошелек, это все в разработке. Сейчас уже для ПК именно доступен, то есть у нас на Mac, на Windows, на Linux, все есть. Да, так, Mac у нас, я так понял, в разработке сейчас будет, но ну, Windows стандартно 90% пользователей может прямо сейчас скачать кошелек, если у вас есть монеты или вы хотите их купить, пожалуйста. Вот кошелек мы скачиваем, все уже делаем. Так, показывает, что о мастер-ноде у нас идет разговор. Экологический майнинг через нашу систему мастер-нод, высокой эффективности, что своей максимальной выгоды быть в состоянии воспользоваться эти выдержаны нашей валюты, используя в конечной аудитории. Это у нас идет речь о том, что здесь не задействован в принципе майнинг, именно по майнинг я говорю о видеокартах, о потреблении электроэнергии и всего остального. Это, в принципе все об этом говорят, что это не экологично, это, от этого все уже уходят. Я думаю об этом не нужно рассказывать, все и так понимают. Все переходят на мастерноды, да, на постмайнинг, это проще. Нам не нужно огромные ресурсы энергетики там затрагивать вы представляете какие объемы идут вообще по всему миру, когда все манят это не есть хорошо вот все это уходят, они подчеркивают это, что вот ихний раздел ихний, ихняя добыча блоков, до да, открытия и все остальное от этого отходят ну, считаю, что довольно-таки интересно ссылок сейчас очень мало, не могу показать в принципе, как мы видим основной этап у нас уже будет ближе к лету э, но э, Самые главные аспекты, которые мы можем вообще об этом проекте сказать, выделить для себя, они уже представлены. Тем более в дорожной карте очень подробно, очень хорошо все расписано, что, как, зачем они это будут и так далее. По мастернодам, вчера смотрел, у них 20 мастернод сейчас идет на продажу, предпродажу. Мастерноды стоят пол биткоина. Я считаю, что это ну, вообще незначительная сумма для данного проекта, для такой идеи. Тем более с нашим курсом сейчас взять за 0.5 битка э, ноду, это совсем немного. Даже если на двоих, это я думаю, будет очень круто. Еще раз повторюсь, 80 на 20 у нас идет э, распределение. Это, это вообще нормально, абсолютно. Так, что у нас здесь идет, закладка новые подробности, сейчас посмотрим контакты все естественно я укажу и еще раз вернусь к мастерноде 0.5 ребят очень очень хорошая награда вот мы видим как у нас с майнинга да то есть по блокам какая у нас идет награда то есть сначала примерно одинаково далее у нас идет уже естественно вот сначала у нас одинаково и с первого блока кто сеть проще объясню да все очень сложно есть три пака которые у нас продаются которые стоят вообще значительные деньги там 002 битка 005 и там 008 то есть вообще я не знаю, перевести там до 10 тысяч рублей эти пакеты вот если их возьмете сейчас и когда у нас начнется уже сам постмайнинг, то вы одинаково будете получать до тысячного блока да вы здесь одинаково получите, что с постмайнинга, да, что с мастерноды. То есть вот здесь уже с монет, с монет, если у вас не хватает на мастерноды, вы можете заработать э, в равной доли с мастернодой. То есть чем больше у вас монет, короче, тем больше вы поднимете. То есть если вы купили монет, там на, пускай 0.1 биткоина, да, 0.1 биткоина, я не знаю, сколько это сейчас там в деньгах, там 300 долларов условно, да. а вот после блока, который пройдет, это минимум то, что вы вернете свои деньги. Это, это будет очень быстро, это неделя времени, там, максимум. Вы уже вернете свои бабки. Э и с этого блока, да, меньше будет, здесь 30%, 25%. Смотрите, какое распределение идет. В принципе, плюс-минус равное, естественно, акцент идет на мастер-ноды, но э также с постмайнинга сможете получать свои деньги. И вот дальше, вот, начиная с 5000 блока, вы уже будете окупать себя как минимум. Я, может быть, это произойдет уже здесь, на первой стадии. Так что сами смотрите, все очень просто. Кто на канале еще не был, кто вообще в этой теме совсем ничего не понимает, ребят, немножко почитайте, сейчас нет времени рассказывать. какие Любые вопросы пишите на почту, Discord, где угодно. То есть я отвечу в комментарии, сразу дам ответ, в личку пишите, объясню, как это. Любой вопрос, абсолютно. Спецификация коина у нас, мы видим, да, название Green GreenPen Coin, Ticket, GPC, я не знаю, как правильно переводится. Алгоритм Кварт, пос майнинг, все будет у нас 21 миллион монет, то есть монета будет не будет стоить по одному центу, просто их не миллиард, это удобно. У нас идет премайн, два процента почти, ну, нормальная в принципе сумма, не маленькая, небольшая но с таким проектом они и так будут получать все, процент я думаю всегда ну, берут премайн нормальный. Время блока одна минута, да мы видим блок у нас 1440, время стейка 1 час, нормально и идет награда. Здесь написано 8020, на но здесь мы видим по блокам, что немножко будет по-разному. Не всегда будет 20 спосмайнинга. Будет 50, будет 30, 25, 20. Здесь 5 30 идет уже дальше в конце. То есть э, нужно будет смотреть именно за курсом монеты. Ну, Довольно-таки интересно. Окей. Э, стоимость ноды будет 5000 монет. Э, смотрите, можно с постмайнинга да, взять монет, взять пак 1 Gold, например. И с него уже там со временем вам накапать на саму ноду можно пойми две ноды можно и три ноды заработать со временем если проект будет э, держаться на плаву не будет падать а, то есть почему бы и нет можно и продать ноду в будущем то есть э, у нас вариаций очень много это я уже забегаю прямо вперед Мы смотрим да то есть здесь идет premain что у нас Покупают команда маркетинг, потому что на что у нас распределение идет, да, то есть ну в основном это все у нас пресейл, вообще в принципе маркетинг, я считаю, это правильно. Он по процентам вот ну, 40. В основном занимается большим таким промоушеном, маркетингом, показывает себя, рассказывает о себе. А, да, я думаю и в первую очередь нужно этим заниматься здесь и платформа, она вообще не, не ликвидная, если она не, не работает, если они это людей. Естественно, цена иной. Я думаю, здесь найдут хороших партнеров, найдут тем, с кем законтачиться, да, простыми словами, найти контакт и, соответственно, это будет расти. Все может измениться очень быстро. Да, один любой большой партнер э, появился на платформе, соответственно, большой приток людей. Очень интересно, в принципе. А здесь они как использовать ну я думаю использование видео или что-нибудь будет дальше когда-нибудь показывать э, на своем канале либо я это покажу позже ну в принципе я думаю смысл он понятен так что ребят на чем закончу что мой совет брать мастерноду э, сейчас со своими друзьями партнерами общаемся ждем наверное не этот следующий месяц когда они еще более информации дадут о себе поспрашиваю у других вообще об этом проекте и думаю что мастер ноду здесь можно брать тем более пока курс не вырос я думаю он будет выше пока биткоин ниже 4000 долларов 2000 баксов не такие большие деньги за ноду я думаю она уже к концу лета здесь платформа стартанет в июне в июле до да, концу лета вы уже вдвойне купите все так что имейте ввиду да по всем вопросам пишите в комментариях спасибо за просмотр ребят всем профита Желаю успешно войти в проект, в этот однозначно. Пишите, всем пока, до скорых встреч.